Hey, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео я вам хочу представить новый проект. Называется Cronos. Это у нас мастернодный проект. Чем нам интересен? У нас он построен на смарт-контрактах. То есть это, скажем так, новый уровень для мастернод. Все у нас на смарт-контрактах. На базе ERC20 все построено. В общем, давайте рассмотрим данный проект. А, что у нас в общем по данному проекту, ну сейчас у нас идет предпродажная, скажем так, подготовка, потихонечку они там продают, собирают, также у них интересные процентные ставки идут, а, как видите, да, в общем нарисовано, допустим, если мастернур доставить там пятерку, то есть там как пошаговая процентная, такая цепочка запущена. То есть, допустим, если я сделаю э, по смарт-контракту, скажем так, э, реферальную ссылку. Кто-то по ней купит себе мастерноду, я получу с этого процент. Потом э, и так пошло-поехал. это каждый кто, допустим будет делать любую. Короче, обычная рефералка, что я тут рассказываю. Обычная реферальная программа разных уровней. не по-разному за нее сыпят бабки. В общем, что еще по данному проекту? У нас ОС 50 миллионов 500 тысяч монет. Время блока 2 минуты, на мастерноду 15 тысяч монет. Они предлагают мастернодный хвостник Аполлон, чтобы через этот скажем так, сервис можно было настроить и запустить мастерноду. Довольно-таки все легко и просто делается. Вознаграждение за блок 80. На ОС у нас там время созревания, скажем так, час. Также показывает высоту блока. С какого покоя блок, какая идет награда, сколько идет на мастерноду и тому подобное. В общем, что мы сейчас ждем? Мы сейчас ждем, когда у нас появится биржи. Я так посмотрел люди потихонечку. Увникают данный проект, берут, скупают, скажем так, за эфирки э, монеты себе. И что еще? Для этого вам нужно будет Metamask. Поставите Metamask, через него возьмете и начнете потом, скажем так, заключать контракт, по которому у вас там снимутся там деньги, придут на кошелек туда монеты. В общем, все это как бы защищено, чтобы не было, знаете, такого типа, да, скинул бабки, админы тебе ничего не дал, либо просто куда-то То есть уже как бы какая-никакая защита есть. Но, тем не менее, я знаю и смарт-контракты тоже, там, их тюмелец умеют все это обманывать и делать, так, что потом хрен кого найдешь. А так у вас все делается через эфир. То есть с этим эфиром вы уже знаете, что делать, куда он потом пойдет. В общем, по дорожной карте запустили монету, кошельки, да, листинг на Полоне идет, ждем Крипто Брайдж, мастернодные листинги появились они на нода онлайн. В принципе, надо дождаться Крипто Брайдж, посмотреть, как это все начнет в дальнейшем развиваться, как будет бы держаться цена, обещать, как видите, да, еще аirdrops, поддержка других монет реализации своего проекта. Белая бумага есть, я вам сейчас вкратце покажу. А, бумажники, да, под Mac, под Windows и под Linux. Что у нас? Discord. На GitHub. Кому интересно, файлы можете представить. На Bitcoin биткоин. Также есть топик, на котором вкратце рассказано о данном проекте. Но опять же, ждем биржу. Заходим на мастернода онлайн. Что у нас здесь? Рой у нас просто вообще дичайший, это ну, окупаемая за один день. Мастернода стоит, конечно, да, немаленьких денег, это пятерку зелени, 1,35 биткоина. Ну, те, кто сейчас вот ее купят, да, купятся за один день, за два дня у них там будет рой. До того момента, как выйдет биржа, они сделают себе, там, не знаю, 3, 4, 5 мастернод, потому что биржа должна появиться скоро. И когда у вас будет 5 мастернот, даже если цена упадет, блин, в два раза, то есть будет там по 2000, там, не знаю, у вас уже в наличии 4-5 мастернот, то есть вы в любом случае делаете минимум x2. Да, конечно, инвестиции не маленькие, большие, но тем не менее, кто не рискует тут не зарабатывает. Так, что у нас дальше? Темка на форуме. Здесь у нас... В принципе, та же самая информация, в вырезанном виде, на все оставлены ссылки, да, как подсоединяться. Белая бумага есть у нас. ну Белую бумагу мы вникать особо не будем. Опять же, это затянется видео не на 1 и не на 2 часа, потому что пока полностью все изучишь. Это, как ну, сами понимаете, очень долго. Если у вас есть в планах инвестировать, там... Мастерноду покупать, тогда может стоит и задуматься о том, что можно вникнуть в нее. Хотя большинство сейчас просто взяли, купили и особо за эти не парятся. Так, на гидхабе немного файлы можно полистать. Ну, по сути, как бы больше ничего особенного такого нету В общем, как у нас вообще купить мастерноду? Мы берем сюда вставляем кошелек свой, который скачали. Нажимаем купить мастерноду. В принципе, просто с MetaMask у вас там потом денежка улетела. Также есть еще бонусная программа, да. Можно вот по реферальной ссылке люди, если у вас будет покупать, то вы просто-напросто получаете из них еще определенный процент. но ну, если я рефералочку сделал, ну, если кто то заинтересует, вы там, допустим, купите что-то, не знаю, определенное количество монет, мне тоже какая-то копейка перепадет. Также есть видео о том, как правильно все это делать. На самом деле, насколько у нас тут ребята прошарены, все умеете все знаете. Может могу вам особо на, это, на эту тему не грузить. Поэтому, ну, все же для кого-нибудь, кому интересно будет. Там подробный видео гайд есть. Как на самом деле все это покупается, подключается. Поэтому тут дел. Как потратить деньги, это 2 минуты максимум занимает. Ну что, ребята, у меня на этом как бы все. Напишите в свои комментарии, что вы думаете о данном проекте. Подписываемся на канал, поддержим видео лайком. А пока мне там все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.